Привет, это Тимас, и я как-то немножечко подофигел, увидев ваши просмотры по предыдущим видео про BMX. Походу, это знак о том, что мне придется перенаправлять канал в сторону BMX тематики. Тысяча лайков, 20 тысяч просмотров. Неплохо, то есть после 7 месяцев отсутствия. Что по прогрессу? Он немножечко медленный, потому что катаю я пока что не так часто. Но есть один такой нюансик, небольшое такое продвижение. Делаем такую небольшую полоску из камней, перешагиваю через нее. Что я хочу сказать. Научился поднимать заднее колесо. Прошлый видео по BMX было немножечко нелепое, потому что что-то там наплел про какой-то алюминий. Кстати, я имел в виду сталь, кремл В прошлом видео была нарезка небольших трюков. Это были, можно сказать, хопы, а не бани хопы. Попробую сделать сейчас хопы. Посмотрю сам на есть ли прогресс касается банихопов, вот, вот эти трюки, где перешагивание, то есть сначала поднимание переднего колеса, потом заднего, это, можно сказать, подводящее упражнение к банихопу. Кто вот только-только, как я, сел на тут вот, можете со мной вместе все это изучать. Если я попытаюсь сделать банихоп прямо сейчас, давайте попробуем, что из этого получится. Ничего, то не получится. Я видел много в комментариях людей, которые писали, как правильно делать банихоп, какие-то там ошибки. Спасибо им огромное. Ну, конечно, я смотрю какие-то туториалы в YouTube, но это тоже очень хорошо помогает, какие-то нюансы. То есть они видят то, что я делаю, а в туториалах ты просто повторяешь за кем-то. Еще есть одно подводящее упражнение к банихопу, то есть выкидывание велосипеда из-под себя. Так делать у меня еще получалось вот на этом велосипеде, на нашем замечательном заколхоженном скифе. Не бойтесь. Этот велосипед я не буду так колхозить Подводящее упражнение Так у меня делать получалось еще на скифе <плодил> Просто, насколько я знаю, не у всех получается делать даже вот так Это, говорят, помогает Какие упражнения для манихопа? Просто поднимание переднего колеса Поднимание заднего колеса Выкидывание велосипеда из-под себя Наверное, хоп ну, а банихоп уже получается, когда вы... Я говорю, что я знаю на данный момент. Смещайте вес назад, поднимая переднее колесо, и потом прыгаете ногами. По сути, так получается банихоп. Еще один такой момент. После банихопа мне неудобно, абсолютно неудобно ездить на таких обычных велосипедах, как этот. То есть, вот таких самых обычных, старых велосипедах. Что это такое? Как на нем ездить? Как я на нем ездил вообще Он, он сейчас развалится, мне кажется. Еще. Сейчас был такой нежданчик для меня. Я привык крутить просто так педаль назад на том велосипеде, а здесь затормозил это, это. Вообще, короче, неудобно ничего. С самого начала мануал лучше не делать, но я его еще делал. Понятно? <смех> в в прошлом году, когда я вообще не интересовался BMX. Это даже не мануал. <смех> Помните, в прошлом видео про BMX я говорил про кисти? То, что они болят? Может, эти дебилы что-то не так делают? В комментариях говорили, что это из-за из непривычки, что этого потом не будет. Этого реально нет. Теперь этого нет. Я сдолбал. Я уже, наверное, придумал следующее видео про BMX. Это детальный его обзор. Я его должен сам сначала изучить, досконально его изучить и сделать такой прям вот супер детальный обзор. Потом у меня есть еще пару идей. Кто знает про шины, вредно ли на шинах для BMX, ну, то есть я не знаю, может, они какие-то особенные, тормозить резко, то есть просто. Просто там... Давай не просто. Здесь... Да блин, а что сказать вместо просто? Ладно, ничего не скажу. Здесь стоят очень чувствительные тормоза, как я понял, и нередко получается так, что я торможу слишком быстро. Как я понимаю, вам эта тема очень заходит, и я буду продолжать это делать. На сегодня, наверное, закончу. Всем до скорого.